Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас идет обзор набор ключей трещоточных от компании KINFESTD. Код товара KSD-016. Набор состоит из 16 ключей. KINFESTD выпускает полупрофессиональный инструмент, но данный инструмент хорошо зарекомендовал себя на СТО. В частности, вот, наборы трещоточных ключей. В наборе ключи идут с трещоткой комбинированные. Число зубцов 72. Ключи полностью отполированы, то есть они гладкие, без каких-то зазубринных или насечек. Вот. Скин стд Размер ключа. Материал затоления ключей, хром и сталь. По размерам, которые в данном наборе. Здесь 6 миллиметров самые маленькие, потом семь, восемь, девять, 10, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 22 и 24. Материал затарения хромбанадевайста. Число зубцов здесь 72. Набор поставляется в, в таком вот э, чехле красного цвета. Его можно повесить на стену. Есть специальное отверстие по габаритам данного чехла. Ширина его 65 см, высота 38 см. И вес набора составляет 2,6 кг. То есть набор довольно популярный, благодаря своей цене и качеству. Если брать аналогичный набор других фирм, то этот набор, конечно же, выигрывает цене. То есть его можно сложить. И есть такая вот липучка. Набор. Поэтому кому нужен... Недорогой набор 1000 ключей хорошего качества присмотрелись с набором KING Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.